Всем привет! С вами канал Гринч, а меня зовут Вероника. Недавно прошел Всемирный день отказа от курения. Рассказываем, почему сигареты вредят не только здоровью, но и окружающей среде. Ежегодно в мире выпускают порядка 6 триллионов сигарет. При этом в окружающую среду попадает очень много. Акурки наиболее часто выбрасываемый вид мусора в мире и главный загрязнитель побережий. По итогам общественных проверок пластикового загрязнения берегов России, окурки составили почти 30% из всего собранного одноразового пластика. По данным исследований, проведенного в Вашингтоне, большинство опрошенных курильщиков хотя бы раз выбрасывали окурок на землю или из окна машины. Пора осознать, что окурки – такой же мусор, как пластиковая бутылка или обертка от мороженого. Бросать их в люк из окна машины или оставлять на пляже неприемлемо, но почему-то в обществе такие действия до сих пор не воспринимаются как что-то неправильное. Чаще всего фильтры для сигарет делают из ацетата целлюлозы, это разновидность пластика. Им нужно около 20 лет, чтобы разложиться, но не исчезнуть полностью, а стать микропластиком. Мы перестаем его видеть, но он останется в воде, смешается с песком и может попасть по пищевой цепочке на наши тарелки. В США фильтры из ацетата целлюлозы научились перерабатывать и делать из них скамейки. Но это не решение проблемы, а борьба со следствием. Нам не нужно столько скамеек, которые в итоге все равно отправятся на свалку. В состав табачных смол, которые оседают на ацетат целлюлозным сигаретным фильтром, входят более половиной тысяч химических веществ. Многие из них токсичны для рыб, а для человека это канцероген. Ядовитые вещества содержат алюминий, бром, хром, медь, железо, свинец, марганец, никель, стронцы, титан, цинк, адмир, тудь, мышьяк и легко вымываются водой и загрязняют почву и воду. Результаты экспериментов показали, что химические соединения из сигаретных фильтров смертельно опасны для дафней, мелких рачков. Полутора окурков в литре воды достаточно для того, чтобы за 48 часов там погибли все живые организмы. Производство тонны ацетаты целлюлозы приводит к образованию полутора тонн парниковых газов. В России каждый год образуется примерно 44 тысячи тонн мусора в виде сигаретных фильтров. Получается, что производство одних только фильтров приводит к ежегодным выбросам примерно таких же, как от 15 тысяч человек за год. Ежегодное производство табака обеспечивает почти 84 миллионов тонн выброса парниковых газов. Это равно выбросам Перу или Израиля за год. В России борьба с курением в основном сосредоточена на установке зон, где это можно или нельзя делать. При этом глобальная индустрия продолжает производить миллиарды сигарет, и ее вряд ли остановит запрет на курение в самолетах. А пачки от сигарет, хоть и со страшными картинками, продолжают печатать и покупать. Помимо той работы, что сейчас ведется в России, нужно также ограничивать и саму индустрию. И первым шагом к такому ограничению может стать расширенная ответственность производителя. И стопроцентный норматив утилизации на сигаретные фильтры. Тогда производители и импортеры будут обязаны собирать упаковку своих товаров и перерабатывать, или уплачивать экосбор. Но лучший вариант – бросить курить и не вредить ни себе, ни природе. Покупая сигареты, мы создаем спрос на новое производство, а значит, поддерживаем грязную индустрию. С вами была Вероника и канал Гринч. Пока!